Кому дать люлей? Мы сейчас слюной подаемся. Я такой довольный. Сок прямо брызгает, как будто бы без персика. Слюнки текут, все настолько вкусно. Здесь смесь зерновых и, конечно же, кинза. Это высший уровень. И люляшечка. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю очень вкусное люля кибаб я вам просто расскажу, как я делаю люля-кебаб, чтобы он был обалденным, аппетитным, сочным и супер лучшим. Пока я вам раскрою несколько секретов. Самый первый секрет, почему люля у кого-то не падает шампура, а у нас у всех падает, это потому, что у нас уже есть шампура, на которых мы привыкли жарить мясо. Но это совсем не те шампура, на которых делают люля, потому что шампур для люля имеет ширину как минимум почти в три раза шире и только благодаря этому он уже держится поэтому я покажу как сделать обалденный вкусный люля из барашка чтобы вы были довольны и чтобы ваши друзья и гости радовались тому чем вы их угощаете пока дрова прогорают мы посмотрим как я приготовил фарш заднюю ножку я хорошенечко зачистил от жидка он очень вкусный, вот этот жирок поэтому я его буду использовать в плове вот об этом я говорил вот так мы разделяем мясо на группы мышц и вот эту верхнюю пленочку мы снимаем чтобы мясо было чистое и нагусенькое вот эту пленочку я аккуратно поддеваю ножом и срезаю. когда я начинал вырезать все пленочки разрежаешь кусочек мяска, а там три пленочки. Разрезаешь эти три пленочки, там еще три пленочки. Казалось, эти пленки никогда не закончатся. Но так медленно, за часочек, я полностью все вырезал. Из-за того, что сейчас лето и очень много ос, поэтому я на... одевал колбаски на... на сам шампурик в автомобиле, чтобы осы мне не мешали. Это очень просто. Мы берем фаршик и Пытаемся сделать из него колбаску, как будто бы из пластилина. Потом нанизываем ее на шампур и берем сам фаршик. Нижнюю часть вращаем в одну сторону и немножко обжимаем, а верхнюю в другую. И пытаемся вот так его закрутить в противоположные стороны. И весь секрет. Пропорции для фарша такие. На 1 килограмм фарша я взял 350 грамм бараньего курдюка и 350 грамм лука. Все это лук я порезал мельче чем 5 на 5 миллиметров а курдюк я порезал тоже 5 на 5 миллиметров лук я смешал с молотым свежемолотым черным перцем кориандром зирой и солью хорошенько его перетер он пустил сок и так постоял хотя бы с полчасика чтобы его клеточки размягчились потом я смешал лук с фаршем и еще эта смесь настаивалась хотя бы 2-3 часа можно и ночь После этого мы приехали и будем готовить обалденную вкусняшку. Жар уже прогорел, приступим. Люляшки уже прекрасно зазолотились. Был один сбой в системе, он немножко раскрылся. Все остальные пока держатся. Вот так прекрасно золотится, сочится бараний курдючок. Это очень вкусно. вот такие шикарные люляки-бабчики. посмотрите шикарнейшие люлюшки из настоящего бараньего мяса с курдюком луком и зерой. но это все должно специально быть подано вместе с замечательным зерновым дистиллятом как он красиво льется это специальный холодильник чтобы он оставался подольше холодненьким. Здесь смесь зерновых, рожь, овес и кукуруза. Очень ароматная и вкусная. Как приятно, обалденно. И вот такие сочные. Класс, давайте попробуем. Сок прямо брызгать, как будто бы из персика. Я первый раз ем люлю из курдючного жира. Это просто великолепно это супер это высший уровень курдючный жир лучше всего идет клюля вот такой светлый лучок лавашек и конечно же кинза и помидорчик Слюнки текут, все настолько вкусно. Я так увлекся, но по-моему здесь уже ничего не осталось. Нет, что-то еще есть. Отлично. Я очень доволен, что еще есть замечательная порция вкуснейшего дистиллята из смеси зерновых. Класс. И люляшечка. Я такой довольный, я такой счастливый, что у меня получились замечательные вот такие супер люляки бабы. все с золотистой корочкой. Все остались на шампурах, на самых простых узеньких шампурах остались люшки, кроме одной. Я специально вам это показал, чтобы не быть супергероем, потому что я такой же, как и вы, готовлю на кирпичиках из того, что есть. Друзья, если вам понравилось это видео, как обычно, вот такими двумя большими пальцами в курдючном жире ставьте лайки. Вот такие лайки мощные ставьте, потому что это действительно, это просто верх совершенства, это триумф повара, вот такие лилюшки.